он был мой, а теперь ничей. Хрустальный воздух ранней осени Хрустальный воздух ранней осени На фоне золота берез, Пшеничный локон с первой проседью, Лицо, любимое до слез. Огнями желтыми и красными Взволнованный внезапно лес мигает. Сос, стоять, опасно! Ей любви, свалившейся с небес на нас,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 Какое счастье быть красивой женщиной, купаться в восхищении мужчин, дарить улыбки с щедростью божественной, так просто, без особенных причин. Какое счастье быть красивой женщиной, окутанной туманами духов, в сердцах мужчин, выстукивая трещины, ударами высоких каблуков.